Друзья, наверное, кто-то из вас еще думает, нужно ли мне вести Инстаграмом, заниматься вообще, надо ли это делать, или, может быть, закрыть страницу и никого не показывать свои фотки. На этот вопрос мне ответил Оскар Хартман. Мы были во Вьетнаме в декабре, это было полгода назад, и там мы собрали много подписчиков. И подписчик задал такой, такой же именно вопрос. Оскар тогда ответил, вот представьте, мы сейчас идем в этом ресторане, и владелец этого ресторана может даже не знать, что ресторан уже есть на Форсквер, он есть на Букинге, на, на TripAdvisor и так далее. И, но он уже оцифрован, уже в интернете есть куча отзывов про него Уже есть много информации про этот ресторан, какой там плохой или хороший повод, какие официанты и так далее Каждый из нас через 2-3 года будет на 100% оцифрован А каждому будет написана своя история в интернете В Яндексе можно будет сразу увидеть все про человека И я понял для себя, что лучше я напишу свою историю, чем за меня это напишет про другой Поэтому я вам советую сделать это прямо сейчас И начните уже заниматься своим личным брендом